Раслуха для любви, что ветер для огня слабую она гасит, а большую раздувает. Еще не раз в тиши ночной прольются слезы. Еще не раз о нем ты будешь вспоминать, Еще не раз он постучится в твоей грезы, и лишь во сне его ты будешь обнимать. Такая боль без следа не проходит, Осколки сердца будут душу разрывать, Но ты поймешь, что Бог тебя отводит, И что со временем с колен ты сможешь встать. Сейчас ты хочешь снова раствориться в его глазах И с ним продолжить путь, поверь, Что пустота недолго длится, Ты только не пытайся все вернуть. Да, пусть твердят, что время не излечит, что только притупляет сердце боль, ты отпусти, расправь свободно плечи, открой глаза, поверь опять в любовь, ты отражению своему вновь улыбнешься, другие руки тебя будут обнимать, и на мгновение назад ты обернешься лишь для того, чтобы спасибо прошептать. Люди должны благодарить безжалостную судьбу, когда она разлучает их в зените взаимной любви. Ибо они страдают, но страдания их красивые. Истинная трагедия любви, равнодушие их минует. Ножницы судьбы способны разрезать любые узы. Во всяком прощании чувство утраты сопутствует чувство свободы.